Привет всем! Сегодня будем ремонтировать салонный фильтр. Точнее, не ремонтировать, замена салонного фильтра. Салонный фильтр у нас находится под капотом относительно нас, относительно нас, с левой стороны. Чтобы долезть до салонного фильтра, нам надо открутить вот эти, вот эти, вот эти вот вот Саморезы Откручиваем саморезы Ну, чтобы для удобства для снятия вот этой панельки Можно было бы еще открутить этот дворник Было бы намного лучше Ну, не хочу трогать ничего Я так попробую Не буду О, он и так Довольно прилично, спокойно вышел Так, это Откладываем в сторону и тоже находится. Сейчас это я открутим. Сейчас я откручу саморезики. Так, все, саморезики откручены. Теперь пытаемся ее достать. Эту коробочку. Оп. Аккуратно, без резких движений. Ну, тут уже кто-то. Кто-то пытался уже до меня смотрю снять поломано будем ремонтировать вот эту часть пластмаску мы заремонтируем ремонтировать будем позже салонный фильтр сам салонный фильтр вот он конечно человек жалуется что уже печка плохо крутит то быстро то медленно все фиксаторы отжимаем фиксаторы и вытаскиваем тоже постараться аккуратно, чтобы не попала грязь. Все. все вот тут. Рассмотреть нечего, что он, если видно, что все забито. Так. Фильтр под замену. Проверяем, чтобы все чистенько было. Там грязь. грязь выкинем. Ну вот, более-менее... или Воздуханчик Так, теперь ставим новый Фильтр будем использовать Вот такой вот Лада Калина фс 5 Он пойдет нам Встанем аккуратненько Вот он Новенький фильтрик достали так и ставим его чтобы вот эта сеточка была кверху или нет смотрим по сеточкам Так будет проще. Так, я... вот так. и смотрим. Здравствуйте. Здрасте. Аккуратненько вжимаем, чтобы все стало на свои места. Все вот она стоит. Я, наверное, думаю, что все-таки лучше лучше наверное ставить вот эта каемочка сейчас Заберем. где тут фокусировать вот эта каемочка если, если вы изначально заметили она у меня была она полностью бумажная а старый старый пластик лучше лучше пластиковая пластиковая лучше ну ладно что есть. Так, ну все, теперь собираем все в обратной последовательности. Крышку ставим, <coughs> ставим вот эту крышку на место, заслонку так называемую ставим на место и все будет нормально. Но я поставлю чуть попозже, Вначале надо отремонтировать. Отремонтирую. Но ну, думаю ремонт я покажу. Хорошо, ремонт я покажу, как будут делать.